Да, почему вот мы кидаемся из одной крайности в другую, да? С одного тренинга кидаемся на другой тренинг. Или куда-либо еще, куда только мы не, не бегаем. А от чего это происходит? Это происходит от того, что у нас нет тишины ума, у нас нет внутри тишины, понимаете? И мы бегаем, думаем, наверное, 27-й предок мой виноват, или 45-й предок виноват, а может, в 63-м воплощении я буду сам виноват, да? Я мудрированно говорю. Это моменты такие, много чего мы понять не можем умом, потому что ум понимает вот до этой минуты, до этой секунды, что будет через 2 секунды, он не знает через 3 минуты. Но предположить может и все, но это догадки. Но у нас есть конкретно проблема. да, Почему я хожу туда, хочу туда, занимаюсь тем, тем, тем, но у меня почему-то не складываются вот проблемы у меня с деньгами. А это означает, что у вас есть какое-либо ограничение, которое вам не дает пустить, запустить в вашу жизнь эти деньги. Как я вам сказал, умом их не понять. Но я разработал одну технологию, которая позволяет это убрать, не раздумывая, главное, что у вас есть запрос. Вы хотите отдать ограничение. Это как в банке. Вы пришли, у вас есть вексель, который вам дали, но вас забрали ваши ограничения, вернее, вам дали ограничения забрали ваши возможности. Понимаете? Да? Да. да. И эта технология позволяет отдать ограничения и вернуть свои возможности. То есть, вы, например, в ломбард пошли, сдали свое золото, да? Другими словами. Да. Отдали свои возможности, а за это взяли, как бы обменялись теми денежками, которые вот сейчас вам понадобились. Но не подумав о последствиях. Как вы можете их оплатить? Да. И вы потом ограничили себя. А чем же я буду отдавать? Да. Понимаете? И вот есть эта технология, позволяет отдать это ограничение и вернуть, слушайте внимательно, вернуть обратно свои возможности. То есть вы забираете свои возможности при только открытии канала своих денег. Да. Э, то есть не, э, скажем так, это... Технологии для ленивых, да, кто не хочет, там есть у нас люди такие, там очень часто приходят <coughs> на сессии, да, вот некогда мне тут самое, да, разбираться, я уже тогда разбирался, я уже был 75 раз Пушкиным, 128 раз был Александром Македонским, надоело, и, и толку нету, я хочу вот конкретно, вот ты сказал про это, говорю, давайте попробуем, да, и это делается очень быстро и шустро, да, и это все ощущается на теле. Понимаете, ощущения. вы знаете, что всегда наша, э, наш девиз – это ощущение, ощущение, ощущение. Истина то, что ты ощутил. Если есть такое, например, это уже как ограничение. То есть сейчас есть возможность, не надо это годами отрабатывать, это буквально один сеанс. Понимаете? Или вы уже все перепробовали, все перепробовали, перепробовали, и вы не можете, например, просто элементарно выйти замуж. Вам уже сходили какой-то супер-пупер, ясновидящий, нам вам сказали, у вас там такое проклятие, такое там этот винец без брачи, да, еще что-нибудь. Возможно, это да, так и есть, но вы это как ходите, уже годами убираете ничего нету, да, поэтому вот э, важно убрать вот это ограничение. Очень хорошо сейчас работает один одного сеанса достаточно, чтобы убрать одно ограничение и годами ходить не надо и времени не надо свое тратить, да? Поэтому чтобы это все удешевить, мы вам сделали такой хороший курс, хороший курс, который именно в интенсивно селяющее сознание вы можете это сделать э, именно есть там а, третий пакет, он называется «Продвинутый». Там у нас есть то, что вы получаете прямой трансляции, запись в течение месяца, это стоит 113 долларов, да, и вы также имеете… Две встречи, это две индивидуальные консультации в зависимости от вашей ситуации. Мы будем смотреть, что именно в зависимости от вашего запроса, что вам именно нужно. Возможно, вам нужен сеанс перезачатия. Возможно, вам нужно просто убрать ограничения. Возможно, вам нужно просто снять страх. Понимаете, это тоже такой сеанс, да? И мы будем работать с вами индивидуально по вашему запросу. И это каждая консультация, каждая встреча, по 30 минут. Если, например, обращаться к нам на индивидуальную консультацию, цена вот каждого из нас это по 300 долларов. Поэтому вот этот пакет очень выгодный, дорогие друзья. Это стоит всего лишь 113 долларов. Например, возможно, вам нужно разобраться по родовой карме или вы никак не расстанетесь с своими прошлыми жизнями вот тоже, да, вот сюда можно, Там, или у вас все время тревожит ваше будущее, пожалуйста, не можете разобраться с детьми, пожалуйста, не можете выйти замуж, то есть вот вам пакет за 113 долларов, который э, очень будет великолепно работать на вас, но э, кому-то этого, возможно, будет недостаточно, тогда можно купить четвертый пакет, он более углубленный, для каких людей, то есть туда входит все, что в продвинутом пакете, и плюс есть действительно такая ситуация, действительно у вас есть то, что ну, такая глобальная порча, которая действительно имеет место быть, тоже, ну, в основном это, понимаете, к нам вот обращаются, например, 100%, 100 людей, да, 90% люди говорят, у нас там порча, что-то нас испортили. На самом деле это не так, понимаете, именно вот эти, у этих 10% действительно может быть что-то такое. Действительно там, ну как вот, если вещи называть своими именами, бывает очень большое проклятие, понимаете, вот ну, это обычно между родственниками, да, вот в каком состоянии аффекта это произносится, да, или, например, действительно какая-то порча, или, например, мужчины, вот бывает там, женщина действительно его там, ну как, соблаговолила видеть своим будущим мужем, да, и решила его, как говорится, что сделать? Привор приворожить. Приворожить что-то еще, да. Вот, вот эти моменты, именно, они э, имеют такие жесткие последствия не только для вас, но и для вашего, э, вашего, вашего ну, ваших детей. Наши э, техники так работают, то, что мы решаем... Один вопрос за одну сессию, именно в котором, если есть корень, а там может быть тысячу ваших событий жизненных. Понимаете? Поэтому к нам годами ходить не надо. А вот этот интенсив, исцеляющий сознание, это просто ваш компас, когда вы приходите, и счастье тоже заразительно. Ну, это лучше, чем сидеть, смотреть какие-то негативные передачи. Поэтому, конечно, лучше от этих сущностей отрезать, как бы отрезать себя, да. И это мы делаем именно очень хорошо на нашем интенсиве исцеляющего сознании. Поэтому для таких людей, если просто вам нужна какая-то поддержка для себя хорошая, то это как профилактика всего. Это возможно именно на интенсиве исцеляющего сознания. Если вы сейчас вот поняли то, что это касается именно вас, то есть пакет 113 долларов, где вы можете столько плюсов, да, 8 занятий, это в месяц будет. А, сейчас скажу, что мы делаем на этом интенсиве. На, на, именно на 27-м потоке мы прорабатываем, ваши, вы прорабатываете каждый свою хронику, это как любимый орган, и мы в общем смысле работаем над похудением. Нужно нормализовать именно выделительные системы наши. То есть что это? Это лимфосистема, это ЖКТ наша, это мочеполовая система, понимаете? Потому что, как вы заметили, после 40 лет, что у нас начинается у мужчин и у женщин? Начинается вот животы расти, а еще там слоями вот так, да, там что-то. Поэтому, конечно, вот если вы хотите, чтобы быть стройными, ну, как вот, вы нас, наверное, вот на, этих, на наших видео видели, да, в полный рост. Вот. И равняться чему-то, да, вот, пожалуйста, то есть мы являемся продуктом своего продукта. Вы можете это сделать, и, естественно, это будет и омолаживаться, да, ваш организм, и гибкость появится, и работоспособность повысится, и эмоциональный фон у вас хороший будет, да. Вот именно этот 27-й поток, именно вот работа с похудением, это не просто работа с похудением, это такой путь к стройности, да. И, кстати, если кого интересует именно индивидуальная работа по стройности, пожалуйста, учитесь это у нас тоже есть, сейчас набирается новая группа, вот И также мы там работаем с вашими финансами, что именно взаимосвязано с вашими прошлыми жизнями, что именно с будущим, именно кармическими проблемами по роду, то, что вы сейчас успели наделать в этой жизни да, и так далее. Это все именно вот мы будем работать на 27-м потоке на финансовом вашими финансовыми состояниями. Это есть работа интенсива «27-й поток». Поэтому приглашаю вас сюда, пакеты разные, выбирайте сами, какой хотите. Вот именно углубленная я многим рекомендую, это очень доступная цена сегодня. Она может завтра, послезавтра измениться, вот сейчас пока по этой цене. Это очень доступная цена, именно 113 долларов, где вы будете иметь 8 занятий в месяц, записи на месяц. За, именно занятий в прямом эфире, это обратная связь в письменном виде и две, две повторяю, индивидуальные консультации, где вы даже можете э, испробовать нашу новую, но, новую технику, именно убрать ограничения, не ходя э, это, годами, там, прорабатывая свою жертвенность, понимаете? То есть, кто, кто это проходил, кто это знает, что в нем есть, он знает, какова это цена этой работы, сколько нужно пройти, сколько рутины, да? Это сколько... не касается мазохистов. Да. Сколько как заниматься, да? Да. Сколько нужно пройти, например, там… Но здесь вам предлагают один сеанс в комфорте убрать это ограничение. Вот именно это за 113 долларов на нашем интенсиве 27-й поток. Именно этот пакет есть. Он называется «Продвинутый», дорогие друзья. На это. И сейчас мы делаем что? Помогаем вам. Помогаем вам, что мы вам показываем иной путь, что это можно действительно сделать. Можно быть здоровым, можно быть счастливым, можно быть все, что вы хотите. То есть это все в руках самого себя. Именно свою судьбу вы делаете сами, дорогие друзья. Поверьте, это есть то, что мы можем с вами вместе сделать. И ваша задача для этого. В первую очередь, сделать таким образом, если вы действительно считаете, что да, что вам должно это прийти, что вы здесь побывали, и вы услышали хорошую новость, как китайцы говорят, да, услышал хорошую новость, поделись с друзьями. Поэтому, пожалуйста, поделитесь, подумайте сейчас о своих родных и близких, и друзьях, которые действительно нуждаются в этой помощи. Возможно, они еще нас не знают. Поделитесь и... Пусть это вам, как говорится, в карму плюс, да? И вы будете тоже получать свой результат, если вы будете приходить на наши вебинары, потому что именно здесь вы получаете такой заряд бодрости, энергии. Если будут вопросы по оплате, обращайтесь, мы вам поможем оплатить. И вы чудным образом попадаете к нам на 27-й поток, где мы с вами будем делать... И мертвую воду, и живую воду будем заниматься волшебством. Но это действительно, вы увидите именно в себе, заметите такие трансформационные изменения, которые именно предполагаются в лучшую сторону. Итак, дорогие друзья, все мы каждую секунду, каждую минуту мы выбираем. Если кто выбирает здоровье, то до встречи на 27-м потоке. Да.